Ну, вот уже подросшие, подросшие, господа, кто меня тут клюет, кто меня тут клюет, М? кто меня тут пытается грызть, такие вот у нас господа растут. К вот к насесту привыкают? О, две барышни сидят. Кто тут меня грызет? А? Что вот из такого? Это наш товарищ. Да что ж ты меня все грызешь-то, а? Чего ты меня все грызешь-то, орел, а орел и кусает меня и кусает и кусает и кусает и конца края нет. Ну все разряжались. бодрые Хорошенькие скоро. скоро поедут в другие хозяйства скоро поедут в другие хозяйства куры все останутся нам Какой-то у них совершенный хаос. У соседей он вкусняшку подбирает там. Но все-таки из своих ей скрупнее намного. Вот он, петух из своих кур. Вылупились они одновременно. повернулся К холостом повернулся и вон тот черненький стоит они из-под курицы вот эти два вот этот и вон тот вот это и своего яйца крупнее намного получились А ты у меня кто? Все, все притихли. Такая куриная стайка.